всем привет с вами проект походили и сегодня мы на кве а нет вот сейчас мы на кве ну что поджом Замечательный рецепт твоего блюда. Это блюдо будет называться «Самая смешная шутка КВН». Чтобы сегодня в выпуске у нас была «Самая смешная шутка КВН». Я... Привет. Я просто взяла деньги и купила ее в магазине. Я ее не делала. Так примитивно, да, все? Ну, я могу придумать рецепт, но не хочу. Не хочу, да, ты? Нет, хочу Я найдусь, хорошо. Хорошо, ладно. Не теряйся, хочу хорошо? Скажи, сколько тебе лет? Пять. Пять? А в КВН ты сколько уже? Много. Много. Больше, чем 5 лет, да, получается? Да. Здравствуйте, Кривенку Спаса. И так ты не по голове мне можно даже побить. Так, давай, Весело, правда, да? да? А знаешь, чьи шарики? Нет. А зачем тогда взял? Не знаю. Не а, знаешь? Ну, ну все, тогда положи. Как команда называется? Гудбай, Сан-Франциско, из а -а -а. Политеха. А, почему Я думаю, что Сан-Франциско. Нет. <laughs> Шутка. А сборная мебели, это вот они там. Видите, сколько реквизитов? Это, это команда их... таджиков, да, можно сказать? Да, ну присутствует там, ага. вот, немножечко. у нас были хорошие, человеческие, нормальные, смешные шутки. Смешнее некоторые, Вот хотя бы помнишь? Одна, слушай, да я помню целую музыкалку, там был очень смешной гэк, как я, там с меня, я раньше в очках просто ходила, я с Липошара, сейчас в Виндзе хожу. Вот, и с меня у нас был потоп, вот, у нас накрывает волна, а ты что, правда, очки начала очки У нас, короче, был потоп, ну вот, и я в самом конце, это была самая финальная фраза, я поднимаю руку вверх, он говорит, ну, сейчас с тобой, я говорю, манту в зал взорвало Просто я отвечаю, сейчас показать, сегодня это было Хочешь удариться в камеру? Ай, блин! ты нам чуть камеру не разбил. А лоб не <laughs> ну лоб, не он у тебя второй есть. Ты что, дурак? Вот напиши насликова, какой он вблизи. Он, э, я только его в профиль знаю. Вот я похож, нет, так вот. Ну да, ну попробуй что-нибудь сказать, что он говорит. Мы ну, там. начинаем КВН. Нет, типа там все серьезно, чемпион. А, все серьезно, чемпион. Он нет, же так не, не говорил, да, никогда? нет. Мы поряпаем, мы Я... ряпаем. Вы толком будете репать еще? М? Вы толком будете репать. Десять минут, а там начало. Хорошо. М -м -м -м. Две минуты нам удели потом. М -м -м. Пока. Я буду ждать тебя. Дождусь обязательно. Там, прикинь, конь. Я предлагаю вам сыграть в игру вдвоем. Типа, как столько одному. Давайте паранойя, смысл названия. А, они чего-то? А, они медики из мединститута. Вот она победила, 1-0. Команда фотография, почему так? А, они из фотографического факультета? Нет, они просто так так назвались. 2-0. Евгений, вы проигрываете. А команда вот там, что-то там из Сан-Франциско. Просто так назвали. Нет, они из Сан-Франциско. 3-0. Кто сейчас... Первый назовет из вас последние две оставшиеся команды, вот так, раз-два. тут то в мебели Зеленый и... чемодан. Вот. А, мы, мы как договаривались, да, победа за тобой. Да, все. все. все. Ой, ой ой приветик. Ой, это что вот значит, что она упала мне прямо в ноги? Это хорошо или плохо? Что она вот так перевернулась? О, она очень рада. Да? Да. М -м, прикольно. Прикольно. Она сегодня тоже помогает выступать квн да? Да. Сколько лет вы замечательной собачке? 60 лет. И сколько из них она выступает в квн Первый раз. У нее дебют. А ты выступал в квн Нет. Слышь, она больше тебя выступала, да, получается? Да. То есть, если ты захочешь выступать в квн она будет писать тебе шутки, я правильно понимаю? Ты что, дурак? Я знаю, что ты хорошо разбираешься в политике. Два вопроса в одном. Какова ситуация в стране политическая и почему ты пришел на КВН? Ну, одно вытекает из другого. В стране, конечно, область политическая зашла в такую ситуацию, которая в медицине минуется ягодицами. И именно поэтому я прихожу на КВН, чтобы из этих ягодиц хоть на минутку выглянуть в мир прекрасного, веселого и замечательного. Yeah. <laughs> Ну, ребят, это круто, что здесь говорить, это надо было смотреть. Тот, кто не пришел, тот, вот, не, не литературное слово, но он дебил. Потому это классно. КВН, он всегда, это всегда самодеятельность, это всегда нерв, поэтому он всегда лучше. Он не может быть хуже, он может быть только лучше, у него вариантов нет. Как тебе игра? Ты какой-то невеселый. Что такое серьезно? Я веселый, я рад. У тебя есть какой-нибудь тост? У тебя пока и у меня. У меня он пустой. Ну вот мы их сейчас наполнили шутками, вот так вот, которые все сегодня были. Вот. С тебя тост, и мы эти шутки с тобой залпом опрокидываем в себя. Я так хочу выпить за КВН. Нужно про опроэтовать? Опроэтовать? Давай, давай, опроэтываем. Оп! Ну как тебе шуточки? Ничего не изменилось. Ну что ж, друзья, финал Кузбассской лиги КВН -а закончился. Победители вы увидите в нашем отчете. Ну что сказать, это было очень смешно, очень сочно. С вами был проект Походили. Подписывайтесь на нас в соцсети и будете проходить мимо, не проходите.